Я Шерганов абдул -Ватиф. я стоматолог-хирург-комплантолог. Сегодня посетил курс по направлению костной регенерации доктора Жаркова. Хотелось бы поблагодарить всех организаторов этого мероприятия, отдельно поблагодарить лектора, который ответил на множество вопросов как для начинающих специалистов, так и для специалистов, которые давно ведут свою клиническую деятельность. Также могу рекомендовать вам этот курс, если вы хотите узнать что-то и попробовать все своими руками перед тем, как пробовать это все на практике.